Сижу простуженный, а апчхи, да носом хлюпаю. И в голове нет ни не стихи, а мысль не глупая. отчая а с медом, с чесноком, в желудке жалобы, Вот подлечиться коньяком не помешало бы. Мы обсуждали феномен не раз с приятелем. Пусть не полезней, но взамен сто крат приятнее. Но ведь жену не убедишь, пустые хлопоты, она покажет сразу шиш мужскому опыту. Мол, от подобной чепухи нет исцеления, и ночхать обчи, обчи нам муже мнение, и будет наспорт на мой силком Лечить прополисом, Поить с горячим молоком, Трясти медполисом. Велит жечь ноги кипятком Фак-инквизиторам, Дышать картофельным парком, Накрывшись свитером. На голове сватые лопухи, Скрипит сурстянками И спину всю обчхи, обчхи Уставит банками. А я, подобнее раба, Терплю мучения, И капли падают со лба. С ее лечение, понять не в силах, за грехи, какие тяжкие мне наказание, Апхи, увы, бедняжкая. Еще семь дней такая жизнь, таблетки снадобья лежать, лечись, хоть не лечись неделю надобно, но есть рецептик на века, давно готовенький. Грам триста на ночь коньяка, сдаешь здоровень.